Видеоблог о вашей повседневной жизни, видеоблог девушки-модели, видеоблог мотоциклиста, видеоблог кулинара, популярны сейчас видеоблоги мамок в декрете, видеоблог папы-одиночки, видеоблог школьника и сейчас в тренде видеоблоги пенсионеров.